Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем объект, вторичное жилье, дуплекс, дом на двух хозяев. Сейчас в доме сделан ремонт, у дома 2,5 сотки земли, плюс зона отчуждения перед домом. Также он занимает 120 квадратных метров, сам дом, два этажа. На земли, как уже сказал, 2,5 сотки от этого самого. Сейчас дом топится газ-голдером. То есть газ закачивается привозной но уже проект создан оплачен э, на подключение сетевого газа пойдемте посмотрим двор так. Ну, здесь садовые деревья достаточно удобный въезд во двор виноград двор и дом углового получается здесь два этажа все висеть двор здесь септик еще ни разу не откачивался идем у нас здесь во дворе располагается зелень малина клубника и зона барбекю небольшая за домом находится скважина водяная и место для отдыха выход со стороны кухни а теперь наверное пойдемте посмотрим дом итак входим в дом первый этаж сразу зона прихожей можно огородить если кому-то интересно и попадаем в зону гостиной есть место для скартины вещей у гостиной телевизор с большим окном место под диван зона отдыха лестница располагается санузел первого этажа прямо у нас выходит кухня Кухня 21 квадратный метр. Здесь установлен хороший стол. Хорошая встроенная техника и кухонная мебель. Таким вот образом. Здесь в шкафу спрятан двухконтурный газовый котел. Вот он, вот этот вот котел. Навьен. Его хватает на отопление, на горячую воду. Таким вот образом Итак мы попадаем в ванну ванна три с половиной квадратных метров со своим окошечком есть санузел стиральная машина установлена и ванна отделана капелем сверху панели вот таким вот образом Итак, поднимаемся на второй этаж лестница интересная и сильно крутая снимаемыми перилами хорошо держаться удобно сюда попадаем наверху у нас три спальни вот эта спальня ну, как, скажем так хозяйская да большая здесь порядка 16 квадратных метров два тумбочки и у нее есть своя собственная гардеробная в этой гардеробной хорошо размещать вещи шкафов нет необходимости устанавливать Такая. обои подсветка натолки не натяженные штукатуренные пойдемте дальше двери межкомнатные достаточно хорошего качества не пустотелые тяжелые с доводчиками здесь две спальни по 11 квадратных метров тоже с ремонтом Выходят во двор Такие вот они тоже У нас получается здесь Потолок штукатуренный И установлены осветительные приборы Вид в окно Электричество, дозводка И третья спальня Здесь она абсолютно такая же как предыдущие. Вот здесь еще осталось вещи. А так они абсолютно пустые, готовы к переезду. Так, а вот. И здесь у нас ванная комната. третья, это второго этажа. Здесь установлена душевая кабина, умывальник и унитаз. Вот так вот. Ванну можно принять внизу, а здесь душ. Вот таким вот он уже второй этаж. На втором этаже установлена лестница на чердачное помещение. Там пол дома отделено.